Мираж, дорогие друзья, третья решающая карта в этом гранд финале Just Fire начинает в сильной стороне. Команда Титан будут атаковать, и это во многом для команды Титан, конечно, плохо, но с другой стороны это и хорошо, потому что во второй половине есть шанс дать камбэк. Команда же Just Fire находится в другой позиции, им гораздо проще набрать сейчас большое количество раундов и попытаться дотащить уже в атаке. Но вопрос, вопрос, вопросом, черт возьми. Сейчас будем смотреть с вами матч. И это куда интереснее, чем задаваться какими-либо вопросами. Нео! Какой хэдшот! Какой хэдшот! Сколько мозгов разлетелось во все стороны. Сухой Фастер по минусу. Последним остается Аркадер, который прячется. Прятался до последнего, но все-таки пистолетка за командой Just Fire. Только за ними. Вот такие вот дела. 1-0. Про где проходит, какой город? Бардам, приветствую вас. Это онлайн-турнир. Он проходит на платформе fastcap.net. Он проходит не в городе. То есть, ребята, каждый сидит у себя дома. Ну, либо там в компьютерных клубах в своих. Ну, то есть, они играют не в одном помещении все дистером. Пистолеточка осталась за Just Fire. Их состав, кстати, опять же, не изменился. Озвучу его: это сухой фастер с Нео и Карпе за команду. Джастфайр, также Воу, Ян, Чатрикс, Аркадер, э, Фулл-шоу за команду Титан. Ну и, собственно, раунд с Диглами, да, вот сразу сбривают Воу, уже понятно, что под коннектором есть еще один игрок, его моментально идет добирать Фастер, Сухой справляется с Фулл-шоу, и Аркадер, который должен был, наверное, я так понимаю, прийти на точку Б и поставить там бомбу в тихоря. Уже втихаря на точку Б не выйдет, да, потому что, ну, теперь никто с нее не стянется. В частности, там остался Фотос, который замечает Аркадера и забирает его. Это 2-0, дамы и господа. Привет, я Лостер, помнишь? Ой, с большим трудом, очень знакомый никнейм товарищ Акира, очень знакомый, но вот не могу вспомнить. Понятно, спасибо за ответ, думал опять Гиждуван. Не-не-не, теперь ребятки играют в интернете, теперь все проще никуда ехать никому не пришлось. Но лан-турнир будет приблизительно в течение месяца. Год не заходил. Да, я уж и думаю, что очень, очень смутно. Помню, помню такой никнейм, Но забыл уже вообще даже о чем мы с вами, как говорится, общались. Фулл-шоу Чатрикс. По минусу сухая ответка и 3 в 4 атака остается в численном перевесе. Атака остается в атаке, да, то есть атаку это гасить пока не удалось. Сухой, дабл -кил в коннекторе, минус от full шоу И теперь Фотос остается в одного. Тут, конечно, будет... Акира, наверное... Акира, ударение, наверное, на А. Ну, может быть, может быть, я не спорю, потому что анимешные никнеймы для меня всегда это беда. Я не умею их нормально читать. Я не знаю, куда там ставится ударение. Так что не обращайте внимания на... 2-1. Титан... Первый же свой девайсный, ранний девайсный, хочу заметить, раунд реализовали, не отдав третий раунд своим соперникам и не дав им до конца восстановить свою экономику. Таким образом, у команды Just Fire uh, появляется неприятность в виде раунда на пистолетях. На пистолетях, господи, что сказал? Ну само собой, здесь девайсы рулят. Чатрикс делает даблкил, минус от Яна. Чатрикс, оппа, не перестреливает сухого. Сухой не перестреливает фул шоу Короче, какая-то, опять же, кровавая баня сейчас происходит, дамы и господа. Да на карте Фостер. Какие хедшоты вешает! Побольше бы только вот. Жаль, что ограничился одним хедшотом. Хотелось бы увидеть еще и второй такой же. Счет 2-2. Напоминаю, что вы можете проголосовать в чатике за команду, которая, по вашему мнению, станет победителем в этом гранд-финале. На данный момент 69% голосов отдано команде Титан и, соответственно, 31% команде Just Fire. Голосование ни на что не влияет. Это просто, как говорится, статистика. Просто статистика. Карпе, Нео по минусу. Забирают Яна и Чатрикса. Опасные ребята из команды Титан. Отправились на отдых, но не менее опасные на самом деле остались по-прежнему А вот теперь главный аиммер карты э, Нюк Главный аймер по сути, на Дасте у команды Титан Отправляется на отдых, Аркадер погибает след за ним и фулл-шоу последний Но тут, конечно, перспектив не очень много Только 5 фрагов э, могут дать возможность сделать 3-2, но в пользу Титанов эти 5 фрагов не случаются И на табло мы с вами видим 3-2 В пользу коллектива Just Fire Ребятки вырываются вперед Напомню, также, кстати Для статистики В полуфинале верхней сетки команда Just Fire Уже встречалась с командой Титан И там Титан Обыграли их со счетом 16-8 Матч шел в формате Best of 1 И какая там карта была Я, честно сказать, не помню ну не посмотрел, точнее Вот, поэтому и но это не важно. Важно, что Титан выигрывали уже у своих соперников. И теперь решающая карта. Как это здорово. Фотос и Фастер разбирают оппонентов, которые пришли на точку Б. Фастер добивает последнего игрока атаки. И это как-то 4-2. Это какие-то сложные 4-2, дорогие друзья. Потому что Титан, на мой взгляд, имели сейчас все шансы для того, чтобы выиграть в раунде. Но не получилось. А вот из-за чего не получилось, что конкретно явилось камнем преткновения, вот тут уже надо думать и более детально разбирать. Может быть отсутствие вменяемой раскидки, может быть отсутствие вменяемого девайсного раунда, либо позиционные какие-то пробелы. Но это, опять же... Оставим для студии аналитики. А студии аналитики у меня нет, к сожалению. Поэтому, то есть, мы не будем просто сидеть и пытаться проанализировать эту ситуацию. Сухой ваншотит Аркадера, который перед этим успел ваншотнуть Карп. заканчиваются патроны у Сухого, но Фастер. Фастер по таймингам появляется в конте. Забирает и фул шоу и Яна. И это уже неожиданно, дорогие друзья. 5-2, Just набирают очень и очень... Хорошие обороты достаточно Но не будем забывать, опять же, что они в сильной стороне И они, по сути, должны выиграть первую половину То есть то, что они взяли 5 раундов Еще ни о чем не говорит Им надо брать минимум 8 Ну а в идеале хотя бы каких-то 10 Это уж прям было бы совсем идеально Где этот турнир идет? HD кино Этот турнир проходит на платформе FastCap.net в интернете То есть это не LAN-турнир Это онлайн Фотос отлично закрывает выход от своих соперников на точку Б. Ну и теперь уже на точку Б никто, естественно, не сунется в здравом уме. Хотя Чатрикс по-прежнему здесь еще пытается смотреть, какой наглес, пытается что-то где-то разменять. Разменялся. Ага, ага. Я так и вижу, как Чатрикс взял бы и в соло вышел на точку Б. Аркадер. Минус один. Снова нужен Эйс. Снова... Снова эйса нет, дорогие друзья Уже третий или четвертый раз за эту встречу Я говорю, что только эйс поможет спасти Но эйс... Э э э э простите, не спасает А по результату уже шесть Уже шесть раундов за командой Just Fire Титаны что-то прям подсдались Или подсдулись После карты нюк у ребят Манна что-ли закончилась Я прям даже не знаю Даже не знаю, как сказать Фастер, Нео, еще раз Нео, еще раз Фастер. В общем, все те же самые. Но, дабл wow. кил и ситуация 3 в 2. Ну, кстати, не такая уж теперь и плохая ситуация в целом. Если, конечно, не учитывать факт того, что игрок атаки, находящийся под КТ-респауном, по сути, зажат. Это Чатрикс, и да, ему никуда было не убежать отсюда. Естественно, его забирает Фотос. Ну и фул Шоу, по-моему, да, который находился под коннектором. Тоже, естественно, был не жилец в этой ситуации. Ну и на табло уже фядь, фядь, <фядь> 7. Какие 5? Вообще, я не знаю, к чему я хотел сказать 5. что то да. Короче, когда я. Эм, стоит мне немножко простудиться, и все. <фядь> и я начинаю разговаривать на каком-то своем языке отдельном. Таких языков в природе не существует. Нео, минус Ян. Воу, забирает Нео в размер Ситуация с перевесом для игроков обороны. Ну и двукратный, причем перевес на данный момент. Забирают Воу, фул-шоу последний. Кстати, я хочу заметить, по-моему, уже последний раундов 5, если не 6. Фул-шоу постоянно погибает последним. Вот. Э вопрос: то, что он всегда замыкает э цепочку идущих игроков атаки и всегда идет последним. Либо он такой сверх не Командный, так скажем, игрок Да, и... Это так или иначе Странно Так или иначе это странно При любых раскладах вещей Ну что, фул шоу Понимает, что здесь хорошего ничего уже не сделать Надо дождаться аркады И уж только от этой аркады пытаться отыгрывать Хотя мне кажется, аркаду здесь нецелесообразно сооружать, в принципе, да, надо играть чуть более все-таки осторожно и, и не лезть. Ну, это касаемо игроков Just Fire, да, то все четвером сейчас пойдем аркадить соперника и просто все четвером там и поляжем. Такой вариант развития событий не нужен. Ну, накидывается флешка. Фулл шоу под эту флешку выбегает. Я не знаю, честно сказать, на что он надеется. Но поставить бомбу ему тут банально просто никто не позволит. И в результате он за 6 секунд до конца раунда просто погибает. Ну, а победа, как я уже и сказал, достается коллективу Just Fire. В первой половине, кстати, тоже. Не только в предыдущем раунде, но и в половине всецело. По истечении 10 отыгранных раундов, Just Fire владеют колоссальным преимуществом и продолжают наращивать это преимущество, учитывая теперь еще и ослабленную экономику атаки. Навряд ли что-то хорошее здесь светит, хотя, опять же, конечно, какие-то тактические э, переделки всегда возможны. И, и, и вот, <laughs> и вот. Ну, короче, пока, пока так себе. Нео, вот это врыв! Минус фулл-шоу, минус чатрикс, следом минус от Фастера. Дорогие друзья, 9-2. <laughs> это что-то уже действительно из э -э, ряда вон выходящее. Ну, Джастфайр просто не оставляют вообще никаких шансов. Даже уж не на победу, там просто на хоть какой-то более-менее адекватный исход первой половины. Ну, хотя, как я говорил, Жастфайр должны брать раундов 10 э, в, в обороне-то. И приблизительно столько они уже практически взяли. Чатрикс. Аккуратно на контра. на контрах. на картах, простите, открывается. Вместе с Яном они делают два фрага. Фастер забирает Чатрикса, но теряется фотос. Ой-ой-ой, Фастер через дымы как больно получает. 27 кп остается. Да ладно. Наглость, наглость. Второй счастье, дамы и господа. Фастер забирает. Воу, забирает Яна. Один против двоих. Замечает соперника в спине. И получает все-таки в ухо от фул шоу Как же боролся Фастер. Но ситуация была... Но ну, если я скажу, что мертвая. Но это я ничего не скажу, дорогие друзья. Ситуация была просто дикая. Дичайшая. И насколько фастер в ней хоть и проиграл, но круто это сделал. Мое почтение и уважение, как говорится. Сыграно здорово, очень здорово. При том, что еще и со снайперской винтовкой. Был бы хотя бы один тиммейт, было бы еще проще. И, наверное, может быть, даже была бы и победа. Фастер, кстати, опять же, со снайперской винтовкой. Забирает Яна, и команда Титанов, забрав третий раунд, опять... Опять дергают. Ручной тормоз И все, стоп-кран отжат Мы больше никуда не движемся, да фул шоу со снайперской винтовкой Чатрикс э с глаком Нет, с калашом Все, при девайсах оба, но 2 в 5 Ну, честно сказать Тяжело будет такое, конечно, реализовать Даже при, при всех самых хороших раскладах Флешка залетает совсем не так, как хотелось бы Чатрикс по результату разменивается Ну и фулл-шоу с авиком забегает из ямы на перестрелке. Чекает первого, чекает второго. И не ожидал, что здесь еще и третий есть. Вот так вот. Вот так вот. Недооценил ситуацию и не понимал, что просто его будут принимать там всей командой. 10-3. Ну, я напророчил 10 раундов. Хочу верить в то, что коллектив Just Fire не остановится на 10 раундах и возьмут еще. Может быть и не сейчас, но потом однозначно Я вообще хотел бы увидеть допы Ну, Best of 3 из трех карт Должен заканчиваться допами, дорогие друзья Чтобы вот мы уж прям Весь спектр эмоций, так сказать, получили Faster Минус Ян Я, к слову сказать, хоть и знал Конечно же, знал, что будет три карты Потому что это матч комментируется по демкам И я знал, что если Титана выиграли первую карту То Just Fire выиграет вторую, это автоматически, да? Но я не знаю счет я не знаю счет в этих матчах. И не знаю, кто в итоге выиграл первое место. Для меня это, если что, загадка. Не думайте, что я знаю все. Опа. Опа. Вылет одного игрока у команды Титанов. Добавлен бот Гзист. Будем верить в то, что он вернется. Ну, а счет тем временем становится 11-3. Паузу, может быть, стоит взять. Нет? Нет, не стали брать паузу Хотя, кстати, это как-то странно Мне кажется, титаны в такой ситуации, когда летят 11-3 Наверное, лучше все-таки брать паузу, нет? И ждать возвращения тиммейта своего Ну, мидл занят Титаны, во всяком случае, пока играют на миду довольно продуктивно но пока непонятно, как из этого извлечь профит. И, скорее всего, наверное, никак. Ян, единственный... Нет, не единственный, простите. Второй минус. Ну и что? Во... Воу, забрал бота. Где он вообще сейчас находится? Вот он. А, ага, не он. <сcoff> <сcoff> ну что, 12-3, дорогие друзья. Перемололи, я считаю, сейчас своих соперников парни из Just Fire. Счет очень и очень тяжелый. Титанам будет очень проблемно вот Прям очень. Так, что в чатике? Кнайф о знаешь? Ну, лично не знаю, но знаю, да, конечно Я считаю на данный момент Эту тему не той, в которой сначала предупреждают Абсолютно правильно, Андрей Правильно сделал все Сомчик, приветствую вас, многоуважаемый Сомчик Аркадер. Даблкил. Минус один от Воу. И вот еще ко всему в довесок. Забирает Аркадера. Три в два. Атака в меньшинстве. Команда Just Fire вроде бы как и дошли до точки, но закрепиться пока на ней не в силах. Минус от Full show Faster Нет. Соперники так стояли кучно. Я думал, что а почему бы сейчас, собственно говоря, и не перестрелять? Почему бы и не перестрелять-то? Да? Там даже промахнуться тяжело, когда три оппонента вот прям а, плечом к плечу, так сказать, стоят Ну, 12-4 Опять же, я в третий раз сегодня это скажу Опять путь к камбэку Правда, ни один путь к камбэку так и не случился а, Первый раз я сказал, что это путь к камбэку и 16-8 Второй раз я это сказал и 16-7 Ну, может, хоть сейчас на третий Я хочу допы Пусть титаны сейчас возьмут сколько? Еще 11 раундов и Just Fire 3 Будет здорово, согласитесь 5 диглов. 5 диглов. Тактика коготь у команды Just Fire. Попытка сыграть на миду. Ну, с диглами на миду такой себе. Вот мне кажется, проще было бы запушить точку А или точку Б на этих диглах, чем разыгрывать мидл. Но все-таки дистанция слишком дальняя. Фотос. Забирает Воу, и, ну и присоединяет его к погибшему Аркадеру. Ян забирает Фастера. Карпи, забирают филшоу. Ты да, да вы чё? Титаны. Титаны. Ну такое уж нельзя отдавать же. По-моему, нет. Нельзя. Хотя сказать мимолетка. А! Почему мимолетка? Когда моменталка. В общем, была наброшена сейчас моменталка в Андер. Но соперник уже находился на коврах. На точке Б. Все это дело уже читалось. А что вообще там, кстати, Андрей забанил у нас тут? Давида, за что? Откроем, сообщенеца. а, -а, -а! Сало уронили. Понял. Понял. Печальная история. <laughs> Печальная история. Припечальнейшая. Так, аркадер! А че аркадер? Блин, пока я чайчик читал, ребят, простите, раунд закончился. Ну тут 12-6, как вы видите, все ясно, да? Это у меня крики ребенка? Не, тут не было никаких криков точно. Ну, я не слышал ничего. Точно не у меня, ребят. 12-6. Тем временем титаны берут третий раунд во второй половине. Пока этим, я надеюсь, они ограничиваться не будут. Я помните, уже говорил, что нужно делать 11... Ну, вообще, во второй половине надо сделать зеркальные 12-3 и смотреть допы. Получится или не получится, это уже дело, конечно, такое. ну будем смотреть. Фастер погиб в числе первых. И попытка прессинга на точку Б может увенчаться как успехом, так и нет. Позиция эта отдымлена. Да и при этом здесь, конечно, Ян находится, который на средних и ближних дистанциях стреляет достаточно хорошо. И навряд ли уступит такую точку. Да и опять же у него на саппорте отыгрывает э, еще один игрок. Это был... А, уже убежал. Все, понял. Это был фулл-шоу, но он уже точку Б покинул. Кстати, просто это почему это важный момент? Потому что Нео... Neo... А, ну понятно. Момент неважный. Нео вышел на чек и, к сожалению, тоже погиб от рук Яна. Но я же говорил, на точку Б не надо выходить. Выход из коннектора на точку А... Воу, просто две головы с берстов Два берста, две головы Замечательное начало 12-7 Теперь, по идее, камбэк должен остановиться Ну, или там э, Что у нас было? 16-8 16-7 Вообще на уменьшение идем, но 16-6 уже быть не может Ну, значит, 16-10 и тормозим Камбэки сегодня не случаются Гзист, смотри, бот, бот Ай, почти сделал кил, ботяра! Но не сделал. Ну, не сделал. Все. Бота забирает фул шоу. Дабл кил, по-моему, от Wow последовал. Минус от full э, шоу. Ну и еще один минус от воу. Как-то подозрительно легко, дорогие друзья, э, даются вот эти пять взятых раундов коллективу Титан. Толком сопротивление от команды Just Fire почему-то не. И... Не происходит. Почему там бот, ребят, пропустил? Вылетел один из игроков у команды Титан. И паузы почему-то брать не стали. По какой причине? Для меня загадка. Фулл шоу! Энтри фраг со снайперской винтовки. Вот этот выстрел я что-то вообще не понял, к чему был. <laughs> По-моему, просто он с перепугу взял и выстрелил. Воу! Уже принимает соперников, которые заходят в коннектор. Ну и фулл шоу по-прежнему пытается... Контрить со снайперской винтовкой соперников на миду. Замечает еще одного. И это, по-моему, Фастер. Нет, Фастер находился в другой позиции. Это был сухой. Воу, забирает сухого. Ну и все, теперь Фастер последний. Фастер уже учесал отсюда. Убегает как можно дальше. На точку А. За минуту до конца раунда. Ну, он серьезно думает, что кто-то поверит в то, что вот эта перетяжка <laughs> нечитаемая, да? Все же слышно прекрасно. Все слышно, да и более того, все очевидно. Тут даже слышать ничего не нужно. 12-9! 6-0 во второй половине, дорогие друзья. 6-0. Пока что рекордно. 6-0 еще никто не выигрывал во второй половине. Было, по-моему, если я не ошибаюсь, 5-0. И вот это уже как раз рекорд. Но могу ошибиться. Опа! Быстрый выход на точку А, дорогие друзья! Аркадер вместе с Воу WoW вдвоем принимали соперников, сделали два минуса на двоих и оба погибли. Три в три, но точка потеряна. Есть шанс для команды Just наконец-то за это зацепиться. А где они? Ну а почему они не вышли-то, сухой? Ну подай газку, поставь бомбу-то! Очередной размен, дорогие друзья. Воу, играющий за бота, может сейчас очень сильно, опять же, повлиять на что-то, потому что перестрелки на дальних дистанциях это его конек. Размен. И фулл-шоу остается один на один с сухим. Ну, что-то сухой прям уснул просто, что ли, в этом раунде. Опять же, бомбы до сих пор никакие нигде не поставлены, хотя можно было бы. Уже 10 тысяч раз можно было бы поставить бомбу. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Сухой сам себя просто переиграл. Он надеялся, что фул шоу придет с хелпы, и он его такой в спину застрелит героически. Но что-то мимо кассы. 12-10, дорогие мои друзья, коллектив. Just Fire по-прежнему базируется на старте второй половины. До сих пор так и не сдвинулись. А вот их соперники взяли уже 7 кряду и тут действительно надо потихонечку... ХЛТВ с ботами не очень дружит, я смотрю. Да, да. Абсолютно Ну, потому что, естественно, это придумано-то не было же в, вот, в то время Как и с бомбами, да? Бомбы не на всех Но это уже нет Это, скорее, конечно, баги карты самой Тако приветствую Аркадер. Ой-ой-ой-ой-ой! воу! Минус один по голове соперника И два с хаешки И еще и бота забирает, возвращается и делает Ну, как бы четвертый минус, дорогие друзья Как бы четвертый Хотя, по факту, сам он сделал три минуса и вот один минус доделал. Но, Но 22 на 17 все-таки идет в плюс. Хотя Фастер настрелял, кстати, больше. 23 на 13 он и умер меньше раз, и убил больше. Но, дорогие мои друзья, по-моему, этот финал однозначно заслуживает лайкосик ваш. Потому что то, что сейчас здесь происходит, это просто какая-то историческая фигня, знаете ли. Вот такое прям очень сложно представить. Как? Как? И почему? Черт возьми, во второй половине уже 8-0 в пользу команды Титан. Аркадер забирает Нео. Где атакующие адекватные быстрые резкие действия от команды Just Fire? Где они? Воу! Врубает Фастера, Карпы и Фотос остаются вдвоем, и вот Карпы... И... Находится на Б коврах. А внезапно Фотес находится на А коврах. Погиб тиммейт на Б. Выходим на А и получаем по голове тоже. Ну какие-то вот стратегические наработки такие себе, честно слово. Но самое интересное, дамы и господа, что это 12-12. Камбэк из Команда Титан берут во второй половине 9-0. И догоняют своих соперников, отыгрывая расстояние в 9 матч-поинтов. Это просто Бомба. Бомба, дорогие друзья, очень круто. Очень круто работают сейчас титаны. Ну, а Just Fire, кстати, наконец-то решили что-то быстренькое сыграть. Но здесь главное в дымы не ломиться, сломя голову, иначе можно уже прибежать на точку мертвым. Приблизительно так и получается, да. Дабл килл от full show, Ян забирает Фастера. Но Фастер перед смертью один минус успел сделать, хотя размен 4 в одного. Опа! Минус аркадер. Фотос. Пытается схитрить. Пытается схитрить и обойти своих соперников, сыграя позицию на кухне. Ну, кухню на... Ой, тут даже дело и не в кухне вовсе, да? Легчайший хэдшот для фул шоу И еще одна историческая штука происходит, дорогие друзья. Команда Титан вырывается вперед после этого нереальнейшего камбэка, дорогие мои друзья. Just Fire в шоке и пока еще не могут взять ни единого раунда. Что происходит, я не знаю. <свес> <свес> Они с ботом сейчас выиграют. Ну, кстати, да, я хочу напомнить, да, и э, э, не напомнить, заметить факт того, что титаны камбетчат с ботом. Гзист это бот, как вы можете догадаться. Ну, Just Fire тильтанули, это однозначно. 4 дигла и калаш, скорее всего, отдачи еще одного раунда, дамы и господа, сейчас произойдет, но может быть все-таки и нет. Тут даже <coughs> простите, не столько важно, что тильтанули Just Fire, сколько сейчас на кураже работают ребята из команды Титан. У них вы только вдумайтесь, дорогие друзья, винстрик 10 матчпоинтов к ряду. Они просто сейчас не могут проигрывать. Они не умеют и не знают, как это делать. Это просто бомба! Еще один минус от аркадера. Минус от фул-шоу. Фото с последней. Я не успеваю вам его даже включить, потому что он находился в сэндвиче. И как только я его мог переключить, его убил аркадер. 14-12. Да, Мартин, не подбивайте фул-шоу для ну, вот под статью, так скажем, да, потому что команды, которые, люди, вернее, которые спойлерят информацию по матчу, все-таки, да, модераторы наделены возможностью банить их сразу, потому что спойлер это очень плохо. Даже я не знаю, кто выиграет. Вот я не знаю, кто выиграет. Поэтому не, не надо портить интерес к такому матчу. Мне просто интересно, сумеют ли Титаны выиграть, не проиграв ни одного раунда? И сумеет ли Just Fire взять хотя бы наконец-то хоть что-то? Ну, потому что 11-0, дорогие друзья. Вторая половина, размен на точке А. Фотес забирает Аркадера. Ой-ой-ой, воу. Немножко растерялся. Немножко не ту позицию занял, так скажем. Ян забирает Нео. Фотес даблкил. Аркадер и шоу остаются в паре. Аркадера отгоняют. Ситуация 2 в 2. Ну, фул-шоу, снайперская винтовка в упоре. Ну, очень тяжело будет реализовать такой девайс. Слишком вариативная происходит у нас штука. Аркадер находится сейчас на хелпе. кстати, Аркадер может отвлечь на себя внимание и дать возможность выйти игроку обороны. Опа! фул шоу подрезает фотоса! А здесь неожиданно появляется сухой. Ну и теперь есть информация по сухому. 15-12, дорогие друзья. Я просто боюсь что-либо сейчас говорить. Это матч -поинт. Один раунд, и команда Титан станут победителями в этой встрече. А команда Just Fire теперь могут надеяться только на допы. И это то, о чем я просил всю первую половину. Сыграйте допы. Еще три раунда Just Fire возьмите, соберитесь. Этот матч должен уйти в допы. Это будет очень круто. Ну что, сплит-пушт точки А, воу! Даблкил в коннекторе, дорогие друзья. Похороночку ВОУ выписывает своим соперникам. Однако Сухой делает минус по аркадеру и следом еще и сбривает ВОУ. ВОУ забирает бота, он возвращается в игру, дорогие друзья. Гзист! Гзист успел убить Сухого. Это бот сделал килл, дорогие друзья. Бот был полезен на самом деле. Кстати, у бота статистика 11 на 2. Вообще, не статистика. Фастеры и Фотос остались вдвоем. И есть неприятные нюансы. Во-первых, фотос подобрал бомбу только сейчас и стягивается к своему товарищу. Товарищ уже погиб. Фотос остается один, дорогие мои друзья. Это просто нереальнейший камбэк. Один в три. Фотос либо вытаскивает. Ну, я не знаю, как такое вытаскивать. Здесь прицел снайперской винтовки. Я не думаю, что фул-шоу промахнется, честно говоря. Блин, сглазил, и он промахнулся. <с> ну, Фотос поста пытается поставить... Нет, не пытается даже поставить бомбу. Получает по голове от Яна. И это, дорогие друзья, джи На этом турнир подходит к своему завершению. И чемпионами Узбекистан 5 на 5 кап номер один на платформе FastCapNet становится команда Титан со счетом 2-1. 75 вечно зеленых... Американских президентов отправляются в копилочку коллектива «Титан», 25 долларов отправляются команде «Just Fire» вместе со вторым местом, которое они достойно заработали, пройдя все невзгоды в нижней сетке и в верхней в том числе.